Приветствую вас всех, дорогие друзья! И у меня есть к вам одно небольшое дело. Вот шью сумочку и понимаю, что многие смогут столкнуться с такой вот вещью. Допустим, сумочка довольно простая, ничего сложного, но есть сложность. У нас есть закругляющиеся углы, их два. У нас вот сшита форма. Уже с одной стороны. Теперь осталось ее припендюрить сюда. Но возникает законный вопрос. Если я сейчас отсюда начну вот так вот шить, кожа будет вытягиваться, вытягиваться, неизвестно куда она закончится. Может быть вот так. А может быть вот так. И вот этот вот нахлестик даже в миллиметр получится. Он будет неприятный, потому что вот здесь нужно будет как-то выравнивать ну не получится прямо выровнять, потому что здесь у нас прямой угол. В общем, заноза. Есть один надежный способ. Геометрия. Обратимся к ней родимой. Значит, что нужно сделать? Прежде всего надо взять ширину и наметить вот здесь середину этой ширины. Будем поступать правильно. Меня сантиметровая вот здесь вот разгиновка я ее не хочу использовать я люблю использовать линейку линейка мне говорит что у меня одиннадцать с половиной сантиметров 11 с половиной сантиметров 11 с половиной сантиметров теперь можно сделать методом тыка то есть вот я беру у меня вот здесь по 5 сантиметров основные полосочки толстенькие выставляю по ним а потом смотрю сколько у меня с краев здесь симметричны, не симметрично. то есть самый простой способ найти серединку да вот ну, теперь вот центральная часть центральная часть у нас линия да у нас вот раз два три три линии центральная часть у нас толстая здесь вот у нас после этой пятерочки вот раз два три четыре пять сантиметров 6 сантиметр пошел а здесь 3 миллиметра не хватает здесь то же самое раз два три 4 5 сантиметров и 3 миллиметра не хватает до 6 мм поэтому 6 сантиметра ставим вот здесь вот опорную точку насквозь можно не протыкать можно ее отметить вот таким макаром можно ее даже подписать но главное чтобы было вам видно и понятно что вот она на этой части, как ее мерить? Вот еще одно, да, то есть вот она вроде как вот так, вот она вся вроде ровная, но она не очень ровная. У нас есть серединка, то есть здесь вот у нас сшита четко. Здесь мы с вами вырезали очень ровно. Это все плоско и все ровно. Вот мы теперь эту часть вот так просто растягиваем, вот вытягиваем, и получаем нашу середину очень просто вот просто сложили ровно выпрямили и получили серединку здесь надо напрячься и пронзить насквозь наверное. чтобы получить результат снаружи таким образом вот эти вещи мы получили далее что делать Теперь нам нужно точно таким же образом пришить к задней спинке нашу боковинку. Для сего я беру наметочный клей, беру автомобильную ось от детского автомобиля, вот не помню передняя или задняя но ну, думаю на скорость приклеивания не сильно влияет и <смех> очень так не торопясь размеренно намазываю клеем по каемочке сколько мазать клеем кто знает угадайте с трех раз примерно от края и примерно до места пробивания отверстий шаговым пробойником вот. чтобы стильно не мудрить углами а это тоже определенная сложность то есть если бежит хоккеист с шайбой атакуя ворота то он бежит ногами, вращает шайбу клюшкой, толкает, а потом еще за надо забить. Но чтобы ему ничего не мешало, ему надо да перестать бежать и хотя бы просто катиться на ворота. У него освобождаются ноги, он начинает думать, и у него свободные руки. И тогда он гораздо эффективнее сможет обмануть вратаря. Но это отступление. То есть здесь то же самое. От простого к сложному. Чем проще мы будем действовать, тем лучше у нас будет все происходить и получаться. Совмещаем наши точечки. Вот просто так вот совмещаем наши точечки. И поехали по периметру. приклеивать нашу кожу кожа приклеивается зрители аплодируют зрители аплодируют так. снимаем остатки наметочного клея клей классный наметовый держит в то же время хорошо снимается никак кожу не пачкает и смотрите к чему мы пришли пришли к тому что вот здесь потребуется удалить вот прямо 2 миллиметра коим образом здесь нам нужно удалить и можно если у вас имеется такой коврик значит вам повезло если вам не повезло то у вас есть кусочки кожи мы кладем значит что еще нужно чтобы убрать этот кусочек мы возьмем пробойник измерим да примерно столько нам нужно срубить наметим где рубануть подложим кожу и рубанем мы приедем. Второй вариант. Мы вот здесь снимаем вот так диагональный участок кожи и у нас карман ляжет ровненько. И это будет второй способ решения вопроса. У вас всегда есть выбор. Давайте пока присобачим вторую сторону. Как это мы умеем Просто, быстро, надежно. Для всего возьмем, как обычно, ось, ось, как анекдот про того йога, попадают индус, йог, русский и американец пред вратами ада и рая, ну и Черт перед вратами стоит с кнутом. Говорит, пацаны, бью три раза. Если пробиваю и вы сдаетесь, то значит, ват, не сдаетесь в рай. Американец делает шаг вперед, говорит, мы ведущая нация, как известно всем. Поэтому я буду первым. Он говорит, ладно, будешь защищаться чем-то? Конечно. Буду защищаться гранитной плитой. Но бери, защищайся. Тот бьет первый раз, плита в дребезге, второй раз бьет, американец застонал. Говорит, не, пацаны, очень больно. Ну, тот говорит, иди в ад. Индус говорит, слушай, а можно я вторым? Черт, да конечно, в чем речь? Торопишься? Он говорит, да нет, просто русские все время выиграют в анекдотах. Как-то неприлично, хочется посмотреть... Как он будет потом? Да ладно, ты, говорит, за себя реши. Как будешь защищаться? Никак, я же йог. Ну, Ладно. Бьет его плетью. Хабах! Ос. Тот еще раз, хабах! Ос! Третий его раз плетью как! Протянул по спине. Ос! Слушай, ну, говорит, герой, да, я таких еще не видел, чертяка! Иди в рай. Не, говорит, я же за русского хочу посмотреть. А, ну ладно, давай за русского. Ну, давай, русский. Чем будешь защищаться? Йогам. Вот такой вот старый анекдот. Это мне его рассказывали, я несколько помню. В году 83, наверное, в классе девятом был. Да. Так. Клей хороший, но быстро сохнущий. Нам торопиться некуда. Мы второй раз возьмем Ос и намажем или накрасим или нет давайте технически правильно пройдемся клейким веществом вдоль нашего края и здесь мы пришли извините меня точно к такому же моменту видите и здесь Видите, до нитки осталось 2 миллиметра. Я принимаю решение не резать боковую магистральную обложечку, а тихонечко возьму мой угловой нож сапожный и подрежу аккуратненько под 45, наверное, градусов не доходя чуть-чуть до ниточки, вот таким образом, вот так без напряги, вообще не напрягайтесь, а чуть-чуть смотрите, чтобы не повредить нашу самую главную, это вот как у да, женись, главное, чтобы тебе жена не навредила, кажется, так в ЗАГСе говорят или у медиков. Ну, в общем, вы уже знаете. Кто не знает, тот в ЗАГСе об этом непременно узнает. Я. Иван Чай замечательный, и этим все сказано. А три раза проверял, так и не узнал, или не запомнил, неважно. В общем, вот она наша. Концовочка, многовато положил, многовато положил, у меня дежурная тряпочка рядом всегда, и вот концовочка с одной стороны, концовочка с другой стороны, кстати, у меня это идет там реклама Иван Чая. Всем рекомендую попробовать. Хорошо успокаивает. Руки становятся надежные. Даже у кого когда-то тряслись, трястись не будут. Ничто вас не будет раздражать в этом мире. И ваши работы будут прямо, хоть на выставку каждая, вот здесь плохо, плохо, плохо проклеил, сейчас добавим немножко клейкого вещества. Это важно. То есть, когда мы будем проходиться уже пробойником, то у нас ничего не сдвинется. Все будет на своем месте и изделия как водится на выставку на, на зависть богам и прислужникам таким образом наша сумочка превращается в сумочка сумочка превращается вот вот легла вот отличненько вот отличненько как сказал мой один друг главное не то что мастер может ошибиться а как он из этого положения с чувством гордости и достоинства выйдет в общем не нужна вам гордыня это вред, а гордость не помешает. Счастье, здоровья, лавина, удачи. Пейте чай, Иван, чай замечательный. И у вас работы будут такие же замечательные. До новых уроков, друзья. Всего здорового и доброго.